Добрый день, уважаемые слушатели. У нас сегодня третий выпуск пивообзора. У нас уже спокойно все по плану. У нас уже обозревалось пиво Зеленая Вядича, Ежемедная Вядича. Сейчас у нас на обзоре пиво Вядича Летнее. Что я скажу? Пиво с явным красно-желтым оттенком. Алкоголя в пиве. 5 чем-то процентов. Сейчас мы будем вскрывать это пиво. Ассистент, вскрывайте пиво. Идеально. Чем пахнет это пиво? Самым обыкновенным пивом. Так, не желаете ли вы попробовать пиво? Конечно. Что вы скажете о пиве? Намного лучше предыдущих. В принципе, можно дать оценочку даже. Вот. Сколько повторите? 8 по вкусу оно прекрасное попробуйте что я могу сказать пятичлетнее действительно хорошее пиво спирт вообще не чувствуется так всем кто не с Кировской области до связи так, хорошее пиво, да, можно брать на каждый день.